Всем привет, с вами канал Криптогейн. Сегодня покажу еще один очень интересный проект. Он не новый, в отличие от других, но здесь в принципе идет речь не о быстром заработке, да, за день, два, три, пять. Здесь больше пойдет о долгосрочных да, вложениях, где можно реально заработать, купив ту же опять же мастернот, но об этом дальше и не только. Проект себя очень положительно зарекомендовал, очень много из положительных отзывов. Они работают приблизительно с января, насколько я помню. Я оставлю все ссылочки, посмотрите подробнее. Не в этом дело. Описания даже нету здесь смысла, наверное, все смотреть. О самом проекте белая бумага есть. Откройте, почитайте. А, то есть в двух словах они смотрят, на что он не нацелены. Да, они, то есть так, что, что они сделают они как бы финансируют многие то есть э спортивные мероприятия спортивные кружки да вкладывают деньги то есть э помогают жертвуют деньги при там терактах подобного то есть э делают организации да и помогают там при несчастных случаях и так далее то есть, э то есть грубо говоря больше денег нацелены на пожертвования на развития спорта, спорт любых направлений абсолютно на учебу, да, на образование, то есть ну, на самом деле интересный такой положительный проект, почитаете, я, нету смысла просто переводить, кому это интересно, не знаю, нужно, это вам нет, тем более он, я говорю, не, не сегодня открылся, то есть они уже реально себя зарекомендовали, все что не обещали по кварталам, да, они все выполнили, опять же посмотрите они есть уже на CoinExchange CryptoPia. То есть в CryptoPia отличная биржа. Это команда их не зачитывать, я думаю, не стоит. Кошельки у нас по стандарту Linux Windows Mac. Все соцсети, да, то есть вы можете написать, связаться, пожалуйста. Так, ну вот к чему я хотел уже на мастер онлайн, хотел зайти побыстрее показать вам. Рой у нас, конечно, небольшой, да, но, опять же, посмотри, сколько активных мастер-нод, все реально работает, и, опять же, к чему я, почему именно этот проект, да, почему не другие. Будут и другие, я еще буду показывать, находить все, но здесь просто, опять же, мы делаем акцент на то, что к Новому году у нас, я надеюсь, не только надеюсь, так и будет, у нас вырастет курс, да, и, то есть, грубо говоря, у вас есть мастер-нода, пускай вот их, да, там, здесь мастер-нода. У вас она есть, вы накопали монет себе, курс вырос, это не значит, что вы будете купать там полгода, до да, эту мастерноду. До Нового года она уже легко может окупиться, если курс вырастет. Почему и нет? Это вполне реально. Я не говорю обязательно, что нужно брать мастерноду, вы можете взять монет. Но если вы хотите заработать, то это один из проектов, на котором реально можно будет поднять бабок. Я не говорю прям быстро, ну придется подождать, но опять же до Нового года. До Нового года, если делать ставки, то мы можем взять ставки на этот проект. Так что смотрите подумайте, цена мастер ноды ну, не большая, не маленькая то есть, кто готов кто хочет, кто хотел себе взять ноду где-то может рассмотреть другие проекты присмотритесь к этому то есть, здесь я думаю, все будет очень положительно в вашу сторону так что, если кто-то возьмет, напишите пожалуйста, очень будет интересно Мы посмотрим, может быть видео снимут, я покажу реально профы, потому что я не буду показывать переписки, да, что мне там пишут. Я знаю, что с этого проекта уже неоднократно люди подняли денег, даже не обязательно имел мастер-ноду. Так что посмотрите. Всем спасибо за просмотр. Дальше будет, буду еще показывать классные проекты, У меня есть на примете. Я просто хочу еще поподробнее узнать, и посмотреть, что более свежее. Да, и будем все это разбирать, как можно побыстрее поднять денег до скорых встреч поддержите лайками, кому не трудно подпишитесь, кто еще не подписан Все, всем пока, всем профита